приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Дева на июль 2021 год сразу хочу сказать что в эмоциональном плане месяц будет очень благоприятный в первую очередь благодаря соединению Венеры и Марса но в первой половине месяца это соединение будет проходить по вашему двенадцатому дому, поэтому яркую событийность это может и не дать. А вот вторая половина июля будет для вас очень активным и благоприятным временем. Меркурий в этом месяце движется на хорошей скорости. Это значит, что все, что связано с коммуникацией, с продвижением вперед в карьерном плане, с достижением целей, будет получаться довольно-таки легко. Могут сдвинуться вперед те дела, которые не получалось сделать в предыдущем месяце, а возможно даже и в мае. К слову, Меркурий является управителем вашего знака, и вы очень зависите от его скорости, поэтому многие могут почувствовать оживление и то что появилось больше инициативы и идей по 11 число меркурий будет находиться в вашем 10 секторе и это хороший период для того чтобы определиться с целями и желаниями на ближайшее время а также для того чтобы решить важные вопросы связанные с работой с 11 по 28 число меркурий будет в эмоциональном знаке рак в вашем одиннадцатом доме Поэтому такой транзит может дать вам ощущение легкости, желание больше взаимодействовать с людьми. В это время вы можете что-то праздновать, посещать интересные места, проводить время в компании друзей и единомышленников. С 1 по 5 число Марс-планета активности будет в напряженных аспектах с Ураном и Сатурном. Это может дать необходимость решать рабочие вопросы, работать больше, чем вы планировали. В целом в этот период будет ощущаться рутина, необходимость все планировать и действовать по пунктам. 5 числа Солнце будет в аспекте к Курану и затронут ваш 9-11 дом. Этот день может принести неожиданную встречу, интересный разговор. В целом этот аспект способствует быстрому получению результата, особенно если ранее вы приложили для этого усилия. 6 числа Меркурий будет делать квадратуру к Нептуну. Этот день может принести недоразумение в отношениях, и особенно день не подходит для того, чтобы заключать контракты, планировать важные встречи, которые имеют отношение к работе. 7-8 числа Венера будет в напряженных аспектах Курану и Сатурну. Это может дать эмоциональный дисбаланс, ощущение того, что вы что-то недополучили или получили не совсем то, на что рассчитывали. Поэтому эти дни не подходят для покупок, а также для решения важных вопросов внутри отношений. 10 числа будет новолуние в знаке рак в вашем одиннадцатом секторе. Это очень хорошее новолуние, оно дает возможность идти вперед к своим целям. В этот период вы будете склонны работать на перспективу, делать то, что вам в дальнейшем принесет хороший результат. Обычно по новолунию в одиннадцатом секторе, Обстоятельства складываются таким образом, что наши знакомые, друзья помогают нам в том, что для нас важно в этот период. Поэтому главное имейте цель и тогда вы будете ощущать поддержку со стороны ваших близких. Особенно в период с 11 по 28 число, когда Меркурий будет находиться в секторе друзей, Будет такое благоприятное время для того, чтобы делиться своими планами, чтобы обсуждать все то, что для вас является важным. В этот период вы можете ощущать поддержку своего рабочего коллектива. В этот период могут появляться новые идеи по поводу вашего продвижения как специалиста. И в этом плане очень хорошая дата 12 число, когда Меркурий будет в аспекте к Юпитеру. Это может дать новые полезные контакты, знакомства, это может дать хороший контракт, это может дать эффективную встречу и переговоры. 13 числа Венера будет в соединении с Марсом и до этого пол-июля она будет в принципе находиться в орбисе соединения с Марсом. Это все будет в вашем 12 доме, поэтому тема личной жизни может быть для вас актуальной, но либо это момент когда вы не афишируете свои отношения либо это момент когда в этих отношениях все очень запутано Но может быть еще такой вариант что между вами расстояние и по сути нет возможности встречаться так часто как вы хотели бы либо обстоятельства этому препятствуют в любом случае утверждать что-то вот касательно ваших личных отношений можно будет в конце месяца тогда придет ясность и понимание происходящего 15 числа солнце будет в аспекте к нептуну в целом этот день должен принести взаимопонимание в первую очередь возможность скажем так найти это взаимопонимание в случае диалога поэтому важно Делать шаг навстречу тем людям, которые вам дороги. И обычно такой аспект дает возможность, как минимум, поговорить по душам. 17 числа будет оппозиция Солнца и Плутона на вашей оси 5-11 дом. Это может дать напряжение в отношениях с детьми. Это может дать с эмоциональной точки зрения сложный период хотя это не всегда связано с событиями это может просто давать вот такое настроение не совсем гармоничное 18 числа лилит переходит в близнецы на 9 месяцев это ваш 10 дом и лилит это не планета это фиктивная точка она больше воздействует не на событийность а на наши эмоции и восприятие происходящего. Вивит все это время будет находиться в вашем секторе достижений, карьеры и жизненных целей. Именно эти темы будут вызывать больше всего беспокойства. Это касается вашего социального статуса, это касается достижений в работе, повышения, это касается также и ваших целей то что вы хотите заполучить это может становиться навязчивой идеей и вызывать очень большое беспокойство например вот вы поставили себе цель идете к этому но важно не слишком увлекаться целями в этот период так как вы можете обнаружить что эта цель не стоит потраченного времени не стоит тех сил которые вы в это все вкладываете поэтому как бы вот сильно не хотелось что-то получить но в этот период важно понимать насколько вам это необходимо и действительно ли потраченные усилия стоят того результата 20 числа меркурий будет делать секстиль курану это тот аспект который вы хорошо прочувствуете он может дать приятную встречу неожиданное знакомство в целом этот день подходит для того, чтобы встречаться с друзьями и проводить время в хорошей, приятной для вас компании. 22 числа солнце переходит в Лев на месяц, но с другой стороны в этот же день Венера переходит в ваш знак и будет в нем находиться по 16 августа. Венера в вашем знаке даст вам возможность больше делать акцент на себе уделять внимание себе это хорошее время для того чтобы научиться ценить и уважать себя это хорошее время для того чтобы заниматься своим внешним видом может появиться желание и возможность для этого плюс в целом в финансовом плане период также неплохой особенно это касается тех людей кто зарабатывает в творческой сфере а также тех людей кто работает с людьми. 24 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем шестом секторе работы и здоровья. Полнолуние – это всегда кульминация, возможность завершить какие-то процессы, поэтому многие могут почувствовать желание или необходимость менять работу в конце месяца, либо менять направление деятельности, либо подход к, к труду, организацию рабочего процесса. Это часто проходит по шестому дому. К тому же это может также давать возможность получить результат вашей работы, увидеть результат этой работы. Особенно если вы новичок в своем деле, то по данному полнолунию вы сможете, скажем так, подвести итог. Или эта работа стоит, свеч или возможно нужно скорректировать ваше направление 25 числа меркурий будет делать оппозицию к плутону опять ось 5 -й, 11 -й дом и это может дать либо финансовые траты на детей либо это опять-таки стресс связанный с детьми вообще день не подходит для переговоров вы можете ощущать эмоциональный дисбаланс в этот день и в целом будет сложно сконцентрироваться на важных задачах 28 числа юпитер выходит из знака рыбы и возвращается обратно в водолей в ваш шестой сектор и будет в нем находиться по 29 декабря все это время он будет влиять на вашу работу юпитер расширяет количество задач которые нам можно и нужно выполнять Юпитер делает нас более ответственными в работе. Поэтому в этот период вы можете почувствовать, что с одной стороны у вас много задач, но с другой стороны вы за это ответственны. И есть вот какие-то определенные моменты, которые вам нужно выполнять хорошо, так как это будет влиять на ваш имидж и репутацию. Также это очень хороший период для того, чтобы улучшить свое состояние здоровья, и в целом это период, когда человек может философски смотреть на свое здоровье, например, увлекаться определенными видами активности, либо определенным типом питания, исходя из своих убеждений. 29 числа Марс переходит в Деву по 15 сентября. Все это время он будет находиться в вашем первом доме и будет подталкивать вас к активности, работе. Поэтому важно, чтобы в этот период вы все-таки были активными в физическом плане, а также планировали много задач.